Вить! Держи! Доброе утро! Ты посмотри, как идет! Сыро! Очень сыро! Не зря я взял зонт, вот реально. Последний момент, когда мы начали выходить из дома, я такой, блин, а вдруг? И взял, короче, зонт. И не зря, походу, я его взял. Как вот, да ты, блин! Охренеть! Что Офигеть! Тут Смотри назад! Ади, иди смотри, сейчас здесь сухо. Прикольно, ой. Мне кажется, зонтика толку никакого. А еще Нет. когда ты так делаешь, у тебя сзади от щёлка вода на спину если ты так сильно не хлюпай. Смотри, какая там потопища. Очень холодно. Очень не. Не, вред. вода при... <связь> вода, в принципе, приятная. Чистая, <связь> чистая. не солёная, пресная. Чистая, она не такая холодная. А мне вот холодно, поляшка. Вот, сейчас идем в столовую, завтракать. Блин, ну ладно, зато есть что показать, правильно? И просто на пляже валяться. А мы тут купаемся. Что воды вообще? Очень много, и она не стекает никуда. А куда она стечет? Ну типа стоки-то должны быть, как-то в море. Ты посмотри, на улице вода, блядь. Смотри, как Стой, стой, куда плывешь? Мне кажется пора лодки доставать. Надо было кроссовки одевать, да? О, Просто! что Вот, сейчас идем завтракать. Еще по планам сегодня сходить, так как хреновая погода, сходить в дельфинарий. Да. Если дойдем до него, вообще. Если дойдем. Ну погода вообще, пипец. Ох, нормально. Все в принципе, ну. Но... И Ну очень они люди простоватые, я Да. Короче, берем поесть и покажем, что взяли. Сегодня, Сегодня снимать историю. Сегодня с наш завтрак состоит из салатика. Завтрак. Завтрак обеда. Да, майонез оттуда надо вытащить, сейчас. да. Соус, картошка, сосиска. Это не сосиска, это как шашлычная купатина. Купатина, да. И два сока. Если я не наемся, там еще есть... Булочки. булочки, булочки. всякие разные. там видел сосиски в тесте. Вот. При этом аппетита нам вышло у нас все это на 415 рублей. Вот. Холодно очень. Прям промокло. А -а. По-моему, началось чуть сильнее. Ну, ночью также же было. Охренее. Очень громко прям. Я в нижнем таких дождей вообще не помню. Но я, в принципе, не удивлена, что водостоки не справляются. Прям у нас на там просто вода идет ручьем. Из водостока. А мы получаем деньги. Надеюсь, тебя было слышно. А? Надеюсь, тебя было слышно. Да. Ну что ж, добрались мы до набережной. Пойдем вон туда так, зайдем просто. Море, конечно, все грязное, все коричневое, но выглядит очень красиво. Красота вообще. Волны огромные прям. Ой! Там прям, мне кажется, вон, ну там пляжей нету. Соленой воде искупались да, да, да, да, да, да, не уходи. Не уходи. А море теплое, кстати. да, да, да, да, да, да, да, Вода теплая. да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, до, зонтов, до дорожек. Пойдем. С той стороны это примерно а то же сам самое. Сырая прям Сейчас покажем, как мы будем добираться до номера. Там прям по щикалу воды вообще прям прям ужасно все. Ну мы вот мы вышли на улицу мы на 10, мы насквозь сырые. С набережной. Хотя бы когда-то ты увидишь пустую набережную, посмотри, да. народу. Ну, вот мы вот просто по набережной идти, еще все в воде. Странно, что завтра обещают уже без осадков 30 градусов, завтра все круто Ой! Круто. Мы сейчас сидели на набережные, там люди приехали на море Ну, виде, с чемоданами С чемоданами Блин, неприкольно, наверное, так приезжать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 мы будем сейчас добираться до нашего красивого дома. Просто! Мы почти пришли. Почти дошли. Вот. Хорошего отдыха нам. Нам еще 10 пять дней. Если сегодня в не считать, то еще 6. Ух ты! я. Все. Почти пришли. Там камера монета залела. А, ты ч ⁇ прошла она? <связывая> -а -а -а -я. <связывая> О, логи можно помыть. Не знаю, мне не очень удобно. Да я его встряхну там. Вот так вот нажимаем. Эта? Эта. Прикольно. Сейчас поднимаемся на номер, сушимся, греемся. Это чайку какую-нибудь забавахать видишь, вот уже сходили заодно mm -hmm. <свес> не оса, это шершень держи что ты куришь? я знаю, курю мы сбежали, просто с сигареты сюда Леша, это очень опасно Леш Пожалуйста, я боюсь Да, ты ее убил а. Вышли покурить, называется Она лазила вот тут вот, Мы тут стояли, Леша как раз со спиной я Говорю, Леша, быстро, просто говорю, быстро в комнату Да что, она уже не полетит ну мы вышли на улицу, погода маленько разгулялась, народ повылазил опять. На улице приятно находиться вообще после дождя, кофейцы есть чем подышать, нет такой духоты. Так, сейчас идем покупать билеты в Телефинарий. Мы не могу поспали просто, мне только-только проснулись. Вы прям часик так. Да, прям хорошо, хорошо. Короче, клас в спринватель. Венгари один находится в центральном парке, который нас где колеса обозрения, второй находится напротив железнодорожного вокзала. По логике как бы надо было бы идти сюда, но мы пошли в дальний. А, в чем их разница? Здесь билеты. Я не помню честно, сколько они стоят. по-моему, 700 рублей. И то есть ты купил, ты пришел, где успел, там и занял место. Там в чем разница, там ты покупаешь место за определенный ряд. То ну, есть самые дорогие, естественно, это первые два ряда. Велосипедки. Я так хотела велосипедки себе. Надо будет найти время сходить и купить сюда велосипедки. Что такое велосипедки? Это которые по облипку по икры, У икры. а, а шорты тебе? Типа? Да, пойдем. Вот, и там ты покупаешь место себе на определенном ряду, который ты хочешь. Мы хотим либо на первом, либо на втором желательно, конечно, это на первом вот, поэтому мы решили пойти туда нам идти туда все где-то 25 минут всего Да. вот, так что мы бежим и как обычно опаздываем, потому что мы проспали в прямом мы просто... смысле мы прям поспались и будили ну, такие давай-ка еще, получается, и встали в 17.10, а в 6 нам надо ну, уже начинается все сейчас время 17.32 и мы бежим у нас как обычно все да. Это теннисный корт, да? Это что это? А, надо заснять, вдруг кому-то будет интересно. Это да, это теннисный корт. А, нет, площадка. Ну да, и волейбол. Через делать, с Что вы вот, будете знать, если кому-то надо, Адаевского 67, здесь есть теннисный корт. Мы здесь уже проходили ночью. Около территории, где хранятся собаками мимо этого забора. И здесь оказывается футбольное поле. Сейчас покажу. Надеюсь, видно было. Олег, 4 белого вида, 4 детьми на моржи, Москва и Дмитрия Идете до конца в аквапарк и направо. Напротив торгуются Макдональдса мы это не морская звезда, прошли дальше за попаду, морская звезда. В 1, 3, 6, 8, это 4 раза в день. Каждый день, кроме вторника. Любой приставник 50 минут. Вечерний может быть на минут 4 банков. Почему 8 небольшой заступили? Ну ладно. Ну можете, на 6. На 6. На 6. Можете по немножко время тянуть и пойти на 8. Ну, это Еще очень интересно. долго тянуть. 2 часа. 19 30 начинает пустить народ. Это будет все то же самое, плюс того ушел. Плюс и световые, красивые эффекты. А почему, то же самое по цене? А пустить. тут ведь билеты продаются при Дан, да? То есть, типа, первое... Я без номерации продаю, вот в чем дело. Вы зайдите в зал налево, любые места свободные занимайте. Зашли серии, ну, зашли серии. Если хотите с местами, это будет подороже. У вас можно. Нет, в центральном кассе 800, 700, 600, 500. Там уже другая цена. У меня со скидкой на одну часть. 500 ну, любые. Если вам вперед надо, в центральном классе, по этим возьмете два билетика, 100-рублевая скидка с каждого билета в Ну давайте тогда, спасибо. Спасибо. спасибо. До конца, а ага. в автокаре ага, спасибо. спасибо. Так. Да. Все поменялось, у нас все как обычно, успеем зайти попить. Очень добрая женщина нам сказала, что да. можно пойти на 8 вечера. Почему мы все это просмотрели, непонятно. Мы пойдем на 8 вечера, сейчас будем гулять. Со, со скидкой 100 рублей. Да, то есть у нас будут билеты 700 рублей на передний бар, да. Отлично. Мы как раз купим Максиму Симпл-димпл. Купим попить, потому что я пить хочу. А, очень красно, белое. Теперь можно не бежать, не торопиться. сто туалет был. Во, вот сюда пойду.